Добро пожаловать на вторую часть видеообзора международного гроссмейстера Давида Поровяна о лучших партиях, сыгранных им на мемориале Смыслова в Москве. Надеюсь, вы не забыли посмотреть первую часть. Хорошего просмотра. Следующая партия была с Павлом Панкратовым. Я думаю, мы долго на нее оциклиться не будем, потому что это был, наверное, лучший день Паши за там долгие годы. Это просто ему банально очень не повезло. Да, d 4 d 5 с4, С6, конь 3 dц Такой гибрид славянки и принятого ферзева гамбита я разыграл черными. Пашев шел уже 3 Возник такой каталон в стиле Таани Дубова, мне кажется, белыми. b 3 СБ, ферзь, b 3 Белый жертвует пешку, но за счет э, вот этой доминации слона же 2 над слоном g 7 они стараются получить из нее компенсацию. Конь в 6 А4, b 4 Мне казалось, довольно интересный ход. И тут уже немножко ход, который выдал то, что Паша не в лучшем состоянии. Ну, конь Е5 надо было любой уже ценой сохранять эту доминацию. Паша пошел опять, что тоже разумно. Он не хотел не давать хода А7, 5 который подкреплял думаю, пешку b 4 Но С7, С5 и доминация это уже нет. И Белым надо на самом деле уже думать о ничьей. Ход слон Е3, например, вызывал некие размены в центре. Но все-таки ученых Чонок 100 лишняя пешка. И некоторый привет за черными уже был бы. А Паша пошел конь c 3 Такой ход в стиле Тали, но просто он, мне кажется, банально двинул ход c 5 c 4 который создает мне две проходные пешки. Bc, на bc было бы ферби-Б7, а вот после c 4 ферби c 4 бц хода ферби-Б7 нет. И просто позиция белых безнадежно. Паша пошел ферзь b1. Ну, единственное, здесь ловушка была, что на слон c6, неожиданно е4 граммоподобный ход с жертвой фигуры, bc, 5 ed, e, D, e D. Кажется, что ученых абсолютно выиграно. Но как-то время партия понял, что даже если это так, то лучше сюда не идти. Скажем, считал такой вариант: слон б5, ладья, один шаг, слон e7, слон 3. Напали на слона, конь c6, вроде лишней фигуры, две пешки, на конь е5. Какие-то здесь сумасшедшие начинаются связки-перевязки. И компьютер, кстати, пишет, что у белых все приемлемо, все нормально. Я уже не буду там вдаваться в какие-то суперподробности, но видно, что уже что-то пошло не так, учитывая, что у действительно абсолютно выгодно было до этого. Вот солнце 6, да, вроде такой разумный ход, увели из-под связки слона, грозит БЦ, но вот Е4 такая ловушка. Да, ферзь c8, здесь единственный момент, что ладья а 4 красивый тоже такой наброс. Если пойти bc, то ладья bc4, Неожиданно. Казалось бы, черных уже просто весь комплект лишний, ферзь бц 4 Но белый забирает слона, этого важнейшего слона. Ферзь c6, казалось бы, защитили все, но конь e5. Конь e5, ферзь b7, слон бьет b7, и отыгрывается ладья, и эншпли примерно равный. Ну вот на ладья 4 надо просто пойти конь e 6 и партия заканчивается. Пешка b4 защищена, все закончилось. Да, белые пошли конь А2, но это слишком пассивно, и позиция уже абсолютно проигранная. Просто был не день Паша. АЖ, ЕД, ферзь а грозит, Е6, ФЕ, ладья Е1. Ну, как-то белые уже все пожертвовали ради какой-то инициативы, но точной игрой, мне кажется, я более-менее точно играл. Ну, с не 7 здесь можно было пойти с идеей, короткая рокировка, наверное, кто-нибудь разумный бы так пошел, мне почему то казалось... Надежнее идти в длину. Конь E2, Солнце 5. Взяли под контроль поля d4, Ферби G7, 3, 0. Ферби G5 d4, шах, F3, ферзь d5. Ну, как-то слишком сильные, да, пешки. Они просто рано или поздно должны пройти. У белых нет реальной компенсации. И такой сон d6, еще забавно. Ход с идеей на компьюте 6, ферзь 2 шах. Неожиданно белые получат мат. Мазеб Т2. Первый в 2 и ладь в 8 Ну, не мат, но отдать, отдать придется все. Кстати, мат, ферзь 4 ферзь бдф3 мат. Вот так вот можно красиво было закончить партию. Паша, соответственно, шел ладья абд е6, но с разменом ферзей это все быстро заканчивается. Я еще качество пожертвовал, мне меня самое надежное, с 3 Да, вот, ну, просто, просто очень повезло мне. Паша взял у меня хороший реванш, потом белый мой блиц. Поэтому день на день не приходится. И последняя партия, я думаю, самая красивая. Для меня она, по крайней мере, вот, мне кажется, она очень изящной. Хотя многое было решено в дебютной подготовке. Это партия с Александром Матылевым. Я уже потерял, по сути, шанс на первое место, потому что за тур до этого я проиграл Санану Фюгирову. Санан быстро сделал ничью с Рахмановым. И я знал уже, что по обыденным показателям он меня опередит. Ну... Но... Я, честно говоря, турнир все равно играл. Не то, чтобы я прямо… первое место для меня было главной задачей. Мне просто хотелось хорошо сыграть. Поэтому я и выходил в вполне себе нормальном расположении духа. Едва и 4 Мы разыграли максимально такой дебют, который, мне кажется, учат во всех детско-юношеских школах. Дебют двух коней. Конь G5, напали на F7 d5, e d конь 5 это все известная теория. Слон b5, шах, c6, до c, b, Слон d3. Такой более менее модный ход в последнее время стал. Немножко антипозиционный, но поле e4 очень важно в этих вариантах. Но это все теория. Я предлагаю пока не сильно зацикливаться. Конь d5 напали на коня. Конь f3 отошли. Слон d6. Защитили пешку. коркировка, рокировка. Ладей e1. Напали на пешку Е5, и вот здесь очень модным стало продолжение F7, F5. такое Максимально инициативное такое, да, Талевское, опять же. Очень красивый ход, комбит и 5 F6. Такая жертва пешки, казалось бы, ни за что, но вот после кони в 3G5 выясняется, что у белых очень большие проблемы с этим конем. И, конечно, удручающее впечатление производит вот эта вся конструкция, которая вообще пока не ходила. А у черных как бы все фигуры в игре, да, нет двух пешек, но сейчас конкретная проблема с конем у белых. Впрочем, это все мы оба знали. с 24 такой ход, определяющий положение коня. Коня в 4, слонах 1, g4. Ну, собственно, фигуру уже потеряно. Но вот BSSO в этой позиции ходил до 2, d4 с Магнусом Карсоном, и даже потом получил выигранную позицию, но проиграл до 2, d4, g в в 3 Неожиданно. Белые выскакивают, у белых не нежинок белые уже начинают играть на компенсацию, у них нет фигуры, но за нее три пешки и м -м, потенциально очень активная игра. И еще король намного, конечно, у белых лучше защищен, чем король у которого явно не хватает пешки Ж, да и пешка F слишком далеко от него. Такое часто бывает, мне кажется, в таких дебютах, когда одна, одна сторона накатывает пешки свои от короля. И начинается контратака. Но вот если ходил D4, мне показалось, возможно, ход C4-C5, это новинка. Идею сейчас увидим, в чем этого хода. Казалось бы, слон C7, ничего не происходит, только поле D5 отдали. Можно, кстати, было пойти EGF, Cd, FG, слон BG2, конь D3. Как раз на доминацию такая игра. Слон с 1 производит опять-таки удручающее впечатление. Слон A6, конь C3. Ну, это я тоже анализировал. Позиция, могу сказать, что примерно равна и супер острая она. Александр разумно пошел солнце 7, d4, gf, слон бьет f4, вот в чем идея. Теперь висит слон на c7, то есть черные не могут быть fg, потому что я даже думал солнце четыре 4 шах такой дать. Конь c4, слон c7. Слон на d6, соответственно, не подвисал в этом варианте. И белые поменяли этого коня, который потенциально будет стал d5. И фердбдф3. Но казалось бы, вообще-то белые без фигуры. И еще фердбд4, они дают центральную пешку. Вообще, если так и не знать, может пока что у белых просто проиграно. На самом деле, видимо, у белых как минимум не хуже. Хотя, наверное, и не лучше. Коня 3. Довольно абсурдный ход, но очень красиво здесь фигуры белые выходят в бой. Где-то у белых идея c 4. Где-то конь b5, где-то, ну, ладья да один, понятно. За счет этих тактических ресурсов, почему-то у белых все время находится достойная контр-игра, достойная компенсация за пешку. Слон g5. Тут много возможных расцеплений слона, но слоном в любом случае надо отступить, потому что э, он сковывает ферзя, да. Ферзь хотел бы сесть эту пешку или эту пешку, но он его сковывает, да? К тому же ладья да один грозит. Поэтому слон, ну, слоном можно было идти на c7, можно на g5, можно на а6. Александр здраво рассудил, что на G5 он будет защищать поле Е7, будет при случае защищать короля от шахов, и мало где будет подставляться. В этом есть свой резон, хотя и свои проблемы тоже есть. Ладья d 1 Да, ферзь Б2 побил Александр, ну, Ферр Б5 я могу сказать, что H4, у меня еще был здесь анализ дальше. В принципе, у белых очень... Серьезная инициатива, хотя черной точной игрой должна отбиться. Владиада Дазим, фербинг b2. Ком 5 Здесь я уже играл самостоятельно. ничего, То есть у меня было что-то записано, но я уже ничего не помню. Комб5 очень здравый ход, потому что конь идет на d6, и он вечно создает какие-то проблемы. Обратите внимание на коня 5. Вот этот конь просто заноза по яций черных. Он вообще, ну. Абсолютно как бы его существование бессмысленно, да, то есть он никуда не идет и все время подвисает. И за счет этого в том числе, за счет этого, за счет слабой короля, за счет не фигур э, на ферзьем фланге, у белых все-таки достаточно компенсации за целую фигуру. же 7 после 20-минутных раздумий, даже не 20, даже 40-минутных раздумий пошел Александр. Конь d6, и вообще-то пограживает конь e 8 где неожиданно. И Александр пошел плотно, в принципе, довольно слон d7. Соединяя лади, прикрывая поле e 8 Но ферзь а3. Проблема с конем, опять-таки, этим. Если мы сидим целого коня ни за что, то поясница черных будет просто проигранной. Слон d8. И вот тут очень красивый ход. Конь b7. Конь b7, напали на этого коня. Но если ты конем нападаешь на коня, соответственно, конь соперника, как правило, может съесть этого коня. Так и последовало у b 7 Но теперь ФБ3-шах. Белый без целых двух фигур, но неожиданно настолько у них хорошая координация и настолько плохого у черных, что на какой ход типа король h 8 b 7 висят две фигуры и чисто у отыгрывают материал, и они остаются с лишней пешкой и просто выиграны позицией. Поэтому ФБ3-шах строго единственный ход слон e 6 Фербет е6 шах, король h8, ферб c6. Если ладья d7, то комбит c5. Красивый удар. И этот конь, которого это огругал, просто выигрывает партию черным. Ладья b7, комбит e6. Король h8, ферб c6. И здесь Александр нашел. Я был в шоке, честно говоря. Зато изумительный ресурс. Слон f6, ладья d7, конь d8. Просто, просто браво! Потому что это. это Первая линия компьютера начнем с этого. И другой вменяемая защита от ладья d 7 у черных не было. Но вот Александр нашел именно эту. Теперь ладья g 7 комбит С6. Она в первую 8 вместо ладья БЖ7. Тогда первую бета 7. И меня это не устраивало. То есть я уже без фигуры довольно стабильно. И меня надо что-то предпринимать. Я пошел в перс 5 конь Ф7. Потому что висит ферзь и ладья, и надо одновременно, одновременно их защитить. Конь f7. Теперь на солнце 4 здесь есть коня по компасу, это ладья d8. И конь не съедается. Скажем, ладья bf7, ладья bd5, ладья bg7, ладья bc5, ладья f7. Такой вот вариант. Белые еще должны как-то аккуратно да, сохранить материал, но... Здесь мне казалось просто битый ничья. Черный меняют ладью, и получается разноцвет. Ну, вероятно, что у черных проблемы. Поэтому шел пошел c 5 c 6 И, казалось бы, пешка идет в ферзи, и... Вообще-то, большие проблемы у черных. Александр пошел в ферзи 6, что проигрывает. Но вот здесь был реально единственный ключевой момент партии. И просто невероятно, с моей точки зрения красоты, ресурс за черных. Вот ладья до 8 черные ходят. Что, в принципе, я рассматривал, поменять ладью. Но c7, мне казалось, в принципе, вариант закончился. И тут, ну, я не знаю, если вы сами это нашли, то вы просто гений шахмат, с моей точки зрения. То есть, ну, даже здесь, на самом деле, ну, хочется, честно говоря, сдаться, потому что ладьо bd7, фирм bd7, пешка проходит. Но да, здесь фантастический за черных ресурс коня в 7G5. Просто насладитесь. Просто предлагаю вам насладиться... Гениальностью этого ресурса. Соответственно, белым надо забирать материал, скорее всего, да? Раздают. Но негде. Если они забирают ферзя, то ладья бы d5. Еще у белых ладья. В капкане, И еще вообще-то ученых фигуры лишняя. То есть, может быть, у белых просто проиграно. Но, казалось бы, неплохо смотрится d-ферзь. <laughs> да, но проблема в том, что коня штришах, пожалуй. И. Черные предлагают ничего. Да, у белых два ферзя, у черных висит ферзь. У белых лишняя ладья, но кого это волнует? Ничья. Вот такой был супер ресурс. Не знаю, нашел бы я в себе силы здесь задуматься и пойти как-нибудь слон 3 с неясной игрой. Где-то, наверное, белых даже легкая инициатива была бы. Но это всего не последовало. У Александра был цейтнот, и он пошел ушел ферзь же 6. И после он Д3 на самом деле у белых слишком сильная доминация. Пешка f 5 теряется с темпом. Пешка c идет. Фигуры черных не могут как создать контр какую то будто этим фактором. Слон G7 пошел, Александр, но после ЛДЕ7 еще фигура теряется. Ферзь 4, ладья БТФ7. Теперь если шах на d 1 то после Фербы d 5 важно дать шаг на f 8 и выигранная Эйшпиль. А после ЛДЕБТФ7 важно было не ударить ладьей на f 7 потому что тогда терять нельзя длительность до конца надо сохранять. Поэтому ферзь Д7, ладья f 8 Ферзи 7 и черные сдались. У них нет ни материала, ни контр-игры, и еще пешка-цей идет, поэтому черным здесь туго. Хотелось бы сказать спасибо организаторам турнира. Турнир прошел, мне кажется, очень хорошо, без эксцессов, мне все очень понравилось. Вообще, я уже склонен турни... хвалить Любой турнир, где есть кондиционер, это уже, видимо, большое достижение. И в этом турнире он был, было очень хорошо в зале играть, очень комфортно. А также, конечно, я восхищен, должен выразить восхищение тем, как играл Анатолий Евгеньевич Карпов. Я вам гарантирую, он очень-очень силен до сих пор. Я с ним сыграл 1-1 по игре. Выиграл он у меня просто замечательную партию, с моей точки зрения, для Блица. Очень качественная игра, ходов, почти 40 ходов мы качественную игру демонстрировали в сложнейшей голландке. Но потом все-таки сказалась неопытность моя, и я ошибся. А, ну, Анатолий Евгеньевич просто забрал очко, которое ему полагается. Во второй партии мне как-то удалось отыграться, но, не знаю, я восхищен. И я думаю, что он играет по-прежнему очень и очень сильно, и любому шматисту его стоит опасаться. Хотел бы сказать всем спасибо, всего доброго, до новых встреч. Спасибо, что были с нами. Не забудьте подписаться на наш канал, а также поставить лайк. До скорых встреч!